Друзья, привет! Вы на канале Самовар, и сегодня в своем видео я вам расскажу, как найти и открыть блокнот. Э -э, вариант номер один: нажимаем на кнопку Пуск и набираем блокнот. Вот у нас приложение блокнот, оно запускается. Э -э, затем второй вариант, если у вас английской версии, то набираем Notepad notepad это также у нас блокнот открывается и третий вариант нажимаем правой кнопкой мыши на пуск нажимаем выполнить ну и здесь вводим notepad и у нас с вами открывается блокнот друзья если вам понравилось это видео обязательно поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал